Очень нежный фасолевый суп, приготовленный на основе обычной сметаны. Используется всего несколько ингредиентов, зато суп получается очень насыщенным и невероятно вкусным. Обязательно попробуйте. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевого супа на сметане. Предварительно нужно замочить фасоль в холодной воде, а затем отварить ее до готовности. На масле обжариваем муку с паприкой и сметаной, взбиваем массу венчиком. Добавляем сваренную фасоль вместе с жидкостью. При необходимости долейте еще водой. Доводим суп до кипения и варим еще 5 минут. Удачного приготовления. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Замочите фасоль в холодной воде на всю ночь. С утра промываем фасоль и отвариваем ее до готовности. В кастрюле разогреваем масло. Добавляем в него муку. Обжариваем муку на медленном огне, тщательно ее перемешивая. Добавьте ложку паприки. Вкусняшки, подписавшимся. Перемешайте и добавьте сметану. Тщательно взбейте массу венчиком, чтобы не было комочков. Теперь засыпаем сюда фасоль вместе с жидкостью. Солим и перчим по вкусу. Доводим суп до кипения. Варим 5 минут и снимаем с огня. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фасоль 500 грамм. Масло подсолнечное, 1 столовая ложка. Мюка. 2 столовые ложки, паприка красная сладкая, 1 чайная ложка, сметана, 400 грамм, соль и перец, по вкусу, количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До свидания.